Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Все мы наблюдаем, что происходит сейчас в Хабаровске. Люди ходят по улицам каждый день, скандируют лозунги «Свободу Сергея Фургалу», «Долой Путина» и так далее. Наблюдая за всем этим, можно прийти к выводу, что власти Хабаровска, да и вообще власти, находятся в безвыходном положении. С одной стороны, они не могут теперь уже вообще выпустить Фургала, Иначе они покажут пример того, что если выходить на улице и долго чего-то добиваться, то можно всего добиться. Это будет беспрецедентный поступок со стороны власти, который будет провоцировать другие регионы поступать точно так же. Но и судить, посадить фургала, э, судить в Москве и посадить его тоже получается сейчас нельзя, потому что еще большее волнение можно вызвать этим поступком. Народ может подняться реально не только в Хабаровске и вот некоторые регионы, которые поддерживают Хабаровск, но и во всей стране. Кроме того, ситуация складывается таким образом, что и силовым путем разогнать нельзя. Если вы посмотрите ролики, где идут люди по улицам, вы понимаете, что там мирное шествие, никаких там погромов, никаких провокаций, там никто камни никуда не кидает, да? С детьми люди идут, идут пожилые, идут взрослые люди, не только там молодежь. И разгонять этих людей с помощью там, дубинок, слезоточивого газа или каких-то других спецсредств, это опять же спровоцировать большинство населения России на какие-то непредсказуемые действия и просто еще больше нагнетать атмосферу. Сейчас вся надежда власти на то, что все эти хождения по улицам потихонечку затухнут, что людям это надоест, они вернутся на свои рабочие гру грубо говоря, места, по домам и так далее. Это единственное, что может сейчас надеяться власть. Другого пути у нее просто нет. Это первый раз в России, когда люди неорганизованно, не каким-то движением подталкиваемые, сами самоорганизации занялись и вышли на протест. У нас раньше обычно какие-то партии пытались там подмазаться к любому движению, какие-то там кандидаты появлялись, то КПРФ, то Навальный там организовывал что-то. А в данном случае ни того, ни другого, ни третьего нету. Люди просто высказывают свое мнение. И еще один момент. Фургал является теперь реально конкурентом не абы кому, а Путину. Вот раньше, допустим, я вообще не слышал, кто это такой, да, Сергей Фургал. Ну, есть и есть такой. А сейчас я о нем знаю. Сейчас о нем знает вся страна. И я даже больше скажу, уже издания, интернет-издания, и, интернет -издания, и э, печатные издания Германии, США, еще некоторых европейских стран рассказывают о том, как идут люди, защищают свои интересы. Фургал, он тоже не идеальный губернатор, да, Согласитесь, вот буквально недавно Дегтярев общался с народом. Ну как общался? Его тормознули на улице, на дороге и вынудили его пообщаться с народом. Так вот, там было сказано, что коммуналка 15 тысяч, а получаю я там 25. Как жить? Ну то есть понимаете, что... 15 тысяч коммуналки было и при Фургале. Тем не менее, Фургал, значит, что-то делал. Понятно, что все проблемы решить сразу нельзя, но раз люди вышли за него, значит, он работал. Это слово, которое не любят наши чиновники. Наши чиновники любят слово "пили", а слово «работать» они не любят. Они любят, когда вы работаете. Не для этого они становились чиновниками, чтобы работать. А вот Фургал, скорее всего, ну я ж не живу на Хабаровске, я не могу это точно знать. Я предполагаю, он работал, реально работал. И поэтому людям понравилось, как он работает. И они не хотят какого-то там дегтярева. Дегтярева тоже забрать обратно нельзя. То есть отправить в Хабаров с Дегтярева и забрать его обратно в Москву это же будет сдача позиции. да? Получается, Кремль признает свое поражение. Признает то, что. Они отправили мальчика на побегушках, чтобы заткнуть рот, чтобы порешать вопросы, чтобы э, замять вот, это вот, вот эти все демонстрации, заткнуть людей, желать, можно, может быть, деньгами, я не знаю. Но он был отправлен, скорее всего, для этого, с моей точки зрения. Ну, чтобы люди перестали бузить. А у него ничего не получается. Притом я посмотрел, как он себя ведет. Ну, человек корону на голову одел, нос вверх задрал и ходит такой важный что-то указывает, угрожать начинает. Я не знаю, как такого человека можно вообще было ставить губернатором. Его никто не выберет. Понятно, он сам говорит, вот это ж меня назначили, это ж в Рио, как бы не губернатор, вы потом выберете кого-нибудь. Это не имеет значения. Вы лучше не могли человека какого-то отправить, который имеет опыт общения с людьми, Имеет опыт общения с народом Этот походу ничего не имеет Никакого опыта общения с людьми он не имеет Он начальство Он уже все, пальцы веером, сопли пузырями Ходит, крутой такой Я ж тут типа губернатор Вот у меня сложилось именно такое впечатление Умничает, кого-то там затыкает Поэтому естественное отношение людей к такому врио и у него тоже безвыходная ситуация он тоже наверное вряд ли кто-то вот теперь сможет просто удрать ну разве что в баню в которую он каждый раз ходит моется жириновский же его приучил в бане мыться вот видать ходит теперь традиции как говорится партии соблюдает В общем как- то так подписывайтесь на канал если еще не подписаны спасибо за лайк ролику если он вам понравился я кстати сейчас стал чаще ролики выпускать ну попробую. Потому что событий много, хочется все осветить, но ну, не очень получается. Как бы если делать ролик раз в 2-3 дня, не всегда все события, которые хочется осветить, влазят в один ролик. А на сегодня все. С вами был канал Белая Пока.